Здравствуйте, товарищи, люди, леди и джентльмены. Вы слушаете канал DJ-21. Одесса, дама успела войти на остановке, а ее крепко выпустили. Муж, нет, кондуктор секретит вагонного Фима, останови транспортное средство. Дама ручную кладь оставила. Крокодил Кенна говорит, чебурашка. Налей, пожалуйста, теплые воды в ванну. Через пятнадцать минут выходит Чебурашко и говорит, Гена, теплой воды не было, пришлось смешивать горячую и холодную. После сдачи анализов больной приходит к доктору. Доктор, что-нибудь хорошее скажете? Доктор говорит, конечно скажу. Для искателей органов вы уже интереса не представляете. Могу простить. Соседям все, ремонт, пьянки, танцы. Но пароль на всех точках Wi-Fi ⁇ это такая наглость. Перестараться ⁇ это значит выпить столько много спиртного, что дама, которая тебе нравится, начинает казаться настолько красивой, что ты начнешь считать себя недостойным ее. Репортер в школе спрашивает, говорят, что у вас в школе установили самое современное оборудование. Волочка говорит, да, но есть одно неудобство, репортер говорит, какое же? Волочка говорит, очень осень неудобно стирать мел мониторов А кто, а кто это есть? Урок истории в школе, Волочка говорит. Восстание под предводительством Спартака потому потерпело поражение, что восставшие очень рано поверили, что Спартак чемпион. Воскресенье утром скотник Петр Петрович сделал открытие века. Через час он открыл второе века. В бане сидят мужики пьют пиво. Один говорит, мужики в натуре. Я тут, когда снимаю крестик, чувствую себя гораздо легче. Наверное, во мне бес сидит. Ему говорят, Петруха, у тебя крестик полкило весит. Подписываемся, кликаем на колокольчик.